Вопрос, где был взято понятие плана ремонта, работы. Ну, в контексте я не знаю вопроса, но ответ такой. Если присмотрите, самое раннее упоминание, что смог найти, это вот, вот такой фикс. И институт труда, который в 1000, даже на таком году, в м первой публикации, по крайней мере, этого понятия. То есть, поступить. А если серьезно, то у нас есть тема стратегии. И вот тот самый план. Предупредительный ремонт или ремонт по регламенту, вот, в вашем понимании, это на самом деле гораздо сложнее, чем просто ППР, либо не ППР. То есть есть, есть надежники, я думаю, что они занимаются измышлениями, то есть есть понятие стратегии ТАИР, и в общем пусть они подразделяются на корректирующий отказ, либо то есть, тот самый плановый предупредительный ремонт, то есть без отказа. Путь его не допускает отказа, сделать плановое воздействие, ну и, собственно, не допустить отказ. Первое в том, что эти ППРы, предупредительные работы, они могут быть комментированы по времени или по циклам и прогнозить их состояния. Вы же, в принципе, тоже не допускаете, да, делаете диагностику, оцениваете какие-то показательные надежности, но когда он наступит, вы не знаете. То есть, оцениваете туда, происходя из прогноза. То есть ответ, как я, думаю, я сказал, но, в принципе, по выбору стратегии задачи многими неизвестны. Ну, вот тот самый ППР, о котором был вопрос, это самая простая история, да, есть. Оборудование, есть структура его обслуживания и структура капитальных средних текущих ремонтов. Работает счетчик, делая НТР. В следующий раз работал счетчик, на работу делал средний ремонт. Я о чем не думал. для того, чтобы более осознанно выбирать стратегии, есть методология 7 анализа, одна из, которая позволяет выбрать для каждого дефекта определенную оптимальную стратегию, креативный, отказ, исходя из логики принятия решения. Как я сказал вначале, если мы берем не да нет этой методологии, а реальные данные, то есть стоимость риска отказа, то есть в деньгах, стоимость плановой работы, если поставляем это ну, между собой, у нас для разных узлов, для разных дефектов. И для разных операций по предупреждению этих отказов могут быть разные оптимальные стратегии. То есть это вот все мы называем это стравизация истинная, да, то есть когда у нас на каждый компонент есть свои данные по отказам, и мы решения принимаем анализом, ну то есть цифры есть. Больше, меньше равно там, процент, поскольку данных становится все больше, с этим внедрение систем диагностики в том числе, и решения не уже более точечные.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 Обучение идет пошагово, вы начинаете с изучения методологических основ и типовых вопросов, рассматриваете примеры из практики, пробуете применять полученные знания. Также вы получаете доступ к общей группе студентов курса, где можете задать свой вопрос преподавателям и общаться с сокурсниками. Курс проходит онлайн на нашей платформе SDO, а простоев – нет. Вы можете учиться с любого устройства. С телефона, планшета или компьютера.